Салют, друзья, с вами я, Интересный, и сегодня мы играем на сервере Кристалликс в новый, можно сказать, даже новый мини-режим, в новый симулятор под названием Симулятор Лесоруба. Цель этого симулятора, это сурбать деревья и продавать их лесничим, добывать себе пропитание, охотясь на зверей и защищать свой лес, свой родной край от браконьеров. Копи монеты путешествуй к своим новым лесам, то есть у нас здесь куча разных вещ... лесов есть и мы сможем спокойно путешествовать между ними В моем инвентаре, как я вижу, уже два топорика, мы, как я понимаю, их можем прокачивать, но честно я не знаю, честно, так, получается вот тут я смотрю лесничий, да, который мы можем продать, до да, деревья, если мы захотим Так, у нас ничего. он не может у нас ничего купить во плану, если мы сейчас выходим за эту территорию, то мы уже можем спокойно добывать все деревья. Но, как понимаю, э да, можем добывать спокойно деревья. Ну, добываются они хотя бы прикольно. И нам выпадают саженцы, как понимаем, мы также редкий предмет. Вам повезло, и вы нашли еловую шишку. Продолжайте в том же духе. О, прикольно. Только, мне кажется, это не похоже, еще одна еловая шишка, вы что? Так, я как понимаю, а, нет, ну это не супер прям симулятор, мне кажется, надо, чтобы уходили, например, а только я не понимаю, а их надо что-то делать, так, ладно, давайте мы будем потихонечку с вами разбираться, потому что я по плану честно вам скажу, играя впервые, впервые в этот мини-режим, вообще ничего не понимаю, Примерно видел видосы, что надо делать. Вот видите, вон там есть интересный лесной заяц. То есть мы его должны будем убить, так как он это браконьер, назовем его так, да? Ну Давайте попробуем его убить все-таки. Ра... А, гад, он еще и убегает. Раз. Ох, о... ага, пошел ты к черту. Два. И мы из него выбиваем себе как раз еду. Ну их очень много тут, этих зайцев. Это капец. Нет-нет-не-не, все, зайцы. От меня вы вам не убежать. Я очень злой. То есть вам. Мне и давай что-то нужна на пропитание. А вот это кто у нас такой? Можно узнать, пожалуйста, кто это такой? Лисни. Не! Ну лисица, но это прямо беспредел какой-то, ребят. Ну это беспредел. Ас. Так, ну я по плану ее сильно ударил, прям Ой, осталось ее только догнать и ее убить. Так, она мне дает какой-то грибочек, который мне к черту вообще не нужен. Зачем я вообще за это бегаю? Давайте продолжим тогда деревья добывать спокойно. А... Ну все, пока, челик. Зайчик-то твой. Ушел. А это кто такой? Так, у нас какие-то бустеры даже тут, я смотрю, есть. Но я не знаю. А, нет, я не смогу. Ладно, я думал, я смогу просто бустеры свои забрать, потому что есть вариант. А, нет. Ладно, давайте попробуем продать, как я понимаю, здесь у нас есть э, ключики какие-то разные могут выпадать. Информа... О! Давайте как раз почитаем информацию. Привет, молодой лесоруб! Бегом рубить деревья, не забывая про то, что тебе нужна еда, убивать зверей, чтобы добыть ее. Больше информации можно посмотреть через меню. Давайте посмотрим через меню. Мы, честно, я начинающий лесоруб, поэтому будем пытаться, будем развиваться. Значит, смотрим, донат, ну, донат нас не очень интересует, извиняюсь, кристаллик. Игровое при... пространство. На этом режиме тебе предстоит изучать невиданные леса, рубить различные подвиды деревьев и не только. Тут мы встретишь, ну, 7 локаций, но ну, у нас только сейчас хуйный лес доступен, но, как понимаю, с повышением. Так, значит, как понимаю, мы можем апдейты делать, уровень, а, прокачка, а, также, значит, нам надо срубить. Тут, как понимаю, чтобы перейти, у нас есть э, система уровней. То есть, да, чтобы перейти на следующий уровень, мы должны срубить очень много деревьев. Я надеюсь, здесь можно? Да, срубить здесь можно спокойно. То есть, э, в этой вкладочке в меню уровень, э, чтобы э, уже все, мы должны вот э, срубить 500 деревьев. То есть, вот этих 500, то есть, вот этих, ну, 500 вот как бы... Я не знаю, как это считается, честно извиняюсь Кристаллик может как-то объяснить э, Людям, как это считается, чтобы они могли даже Рассчитывать, а то получается как-то Непонятно, но все же мы план Можем это все продавать Зарабатываем опыт, зарабатываем очки, x3 звери, я смотрю у нас, x3 блока, то есть нам выпадает очень много людей, так, зверей даже очень много, поэтому будем пытаться их быстро убить, раз, и два, убил, так, убил, давайте дальше вот этого лесного зайца, второй раз, какие-то они быстрые эти. ну, хоть и быстрые, но, все же, ребят, но, какие-то они хилые эти зайчики-то вообще. Я думал, их надо будет лет 10 убирать вот так. А так-то. Вот в чем прикол? Эти бусты мы получают именно только те, кто у нас идет на этом, донатит. Но мы сейчас попытаемся, убьем вот этого зайчика а, да, ребят, давайте я забыл в начале видео вам сказать. Давайте поставите вы мне 20 лайков, я снимаю сразу же продолжение этой серии. Ну, продолжение нашего развивания, даже если не берется, я все равно буду продолжать. Но, ребят, и самое основное, что в ближайшее время уже дальше будет у нас продолжает выходить наш сериал Шахтеры. То есть вы можете его посмотреть спокойно, без не торопясь. Посмотрите его, если вам. Он очень сильно понравится. А я надеюсь, что он вам очень сильно понравится. И плюсом, не для всех новость. Эм, ну, для всех вообще новость. Но, в ближайшее время, может быть, еще будут какие-то изменения по каналу. Может быть, будет новое оформление. Начнем смотреть. будет, э, Может, даже... Что-то будет с Майнкрафтом решаться Потому что есть несколько вариантов И несколько интересных тем Но это все, не буду пока все спойлерить Чтобы это все было прямо неинтересно Но Ну, надеюсь, все будет интересно даже Так, ладно, мы продолжаем все равно рубить деревья прокачивать себе уровни Надеюсь, ребята, вы, если что, вдруг Мне можете помочь, э -э как бы, да э -э Именно рассказать а что, Как, что делать и как так далее Так, что это за машины здесь такие? Кто это стоит? Путешествие. У вас не про... Нет произно... Так, а, -а, -а все понятно Тут еще и должны эти как-то ключи выпадать Только я не знаю, честно, как, ребят Может быть, если я не выпаду сегодня в этой серии этот ключик То вы мне должны будете помочь, пожалуйста, в комментариях Типа, как же добываются эти ключи И да, ребят, я сейчас задался вопросом больше почему-то, потому что вот, то есть, э, я снимаю это видео, честно скажу вам. Вот в тот день, когда вышел у меня недавно Бедварс, именно вышел, да? То есть, э, 7 января вышел у меня Бедварс на Хайпикселе, и я за сейчас решил задаться вопросом. Что же больше всего вы любите? То есть, э, вы любите больше всего мини-игры. Или вы любите больше всего какие-нибудь сериалы, какие-нибудь РПшки, вот, ну, что-нибудь такое. Ребят, если, ну, пожалуйста, если вам не трудно, то напишите, расскажите. Просто, то есть, за сутки, примерно за сутки у нас на Шахтерах получается почти что 100 просмотров. Ну, хотя, ну да, конечно, для меня это, я бы сказал даже, что, э, ну, и много в каком-то смысле, но и в каком-то смысле не очень много, так как... 700, почти 800 подписчиков, ребят И давайте попробуем за эту неделю которая, Где вы видите это видео Потому что вы видите его где-то Наверное, в понедельник, я надеюсь Что я... Ну, и в понедельник, или во вторник Я надеюсь, я не... Ну, типа, не забуду вам Выложить это видео Ну, ребят, нам остается убить только одного зайчика да, Давайте вот этого добьем. Вот. И мы сразу же... Ну, и то есть, мы за эту неделю наконец вот с понедельника до воскресенья Котовошного который будет, да, мы добьем себе этот. Значит, давайте попробуем прокачиваем уровень. У нас мы достигли второго уровня. Нам э, что-то плюс две жизни дают даже. И дают нам новую локацию. Новая локация саванна. То есть, мы можем ее сейчас спокойно перейти. А опыт это что такое? Э, так, боссы, боссы. Нет, звери ну Здесь ящики. Так, значит, мы сейчас можем ли... саванну перемещаемся в саванну. Давайте посмотрим, что у нас тут э, в саванне будет быть. Ну, я смотрю, тут какие-то другие деревья даже, тут лужи какие-то на спавне, это некрасиво, ну, и тут у нас новые даже животные, это бувал, это чё, это как, корова, корова большая, вы что, тюкнулись? Было бы, были бы такие коровы у нас в Майнкрафте, то тогда да. Вот это был бы прикол. Ладно, самое основное, вообще, давайте сейчас посмотрим, что же нам нужно для перехода на следующий уровень. И попытаемся сейчас поднять уже 125 уровень. Ладно, шутка, попробуем за сегодняшние серии за сегодняшнюю серию подняться до следующего уровня. То есть на следующем уровне мы получим новую локацию, виноградники. И плюс еще 2 хп. То есть, нам надо э, много монет, но мало верно, что мы успеем. Поэтому давайте попробуем все-таки. Потому что здесь надо убить очень много мобов, очень много всего. Но у нас x3 все. Э, спасибо донатерам особое. Честно скажу. Спасибо огромное. Так, я выбил кору. Только, надеюсь, за нее больше платит, да? Ха -ха, ладно, шутка. То есть. Э, выпадают какие-то редкие предметы, но мне кажется, это не супер редкие. Может быть, они такого, ну, ладно. Самое основное, что у нас есть, это вообще... Вот как же я не люблю мобов, которые бегают специально, начинают такое чувство бегать. Не знаю, по плану должны нам побольше дать счет. Давайте попробуем сдать наши дерево, сколько у нас сейчас есть. И будем копить, чтобы это все сделать. Так, я не могу их отблагодарить. Я хочу отблагодарить. Я отблагодарил уже всех игроков. Ну, ё-моё. Я хочу отблагодарить еще раз. Ну, сервер. Сделайте, пожалуйста, чтобы несколько раз я мог отблагодарить кого угодно. А о, о хитрый ли. А, это гепард? Гепард? Гепард? На сервере есть гепард? Ну, давайте тогда, если он прям явный гепард, то тогда давайте убьем. А, -а, -а, -а, -а, -а, -э а, я думал, он кусаться будет. Зайди ты Не-не-не, он вдаёт нам слезы Клык гепарда И редкий при... Клык гепарда И что-то еще. Ну, ребят, он, мне кажется, не такой редкий предмет Это клык этот, этого гепарда Потому что, мне кажется, он по плану почти из каждого должно выпадать Так как Ну, у каждого уже гепарда есть Вообще-то, это у нас... Я смотрю, у нас прокачивается, А как прокачивается? Я как понимаю, я помню, я не помню, просто как А, вот! Значит, русская Г нажимаем, и мы можем прокачать спокойно свой топор, улучшить его. То есть, он должен быть на что-то улучшается. Так, скорость, эффективность и так далее. Но, нормальненько, нормальненько. Uh, поэтому мы по плану, я знаю, даже еще можем прокачать. Но я не знаю. Давайте, ладно, давайте прокачаем еще. Чем мы здесь? Ну, мы здесь мало чего получили нового. Но все же. Ребят, Тут что-то подозрительно какой то чел. Ладно. Давайте дальше попробуем около него. Потому что он как-то вообще подозрительно. Вот, ну реально, просто стоит, ничего не делает, просто в одну точку, он, он мог 20 раз, как я бы побегал уже, <laughs> мне кажется. Ладно, давайте посмотрим, что у нас есть, но я на него, честно скажу, реп написал, пусть там разбираются с ним. Не знаю, можете писать что угодно, но я бы честно сказал, что у него реально автокликер стоит. Не знаю, как администрация Кристалликса повлияет на это. Пофиг ей будет, не пофиг, но все же. Это уже будет не мои претензии, потому что их им жалоба была отправлена. Если что, напишем даже в группу. Вот насчет этого я напишу, потому что. Ну. Насчет другого я не пишу, но насчет этого. Какая-то колдунить здесь даже есть. Еще пузырьки в ящиках и наполняемые. ты. Никаких у меня нет в ящиков. Давайте продадим, посмотрим, что у нас. 65 монет то есть давайте посмотрим что у нас есть а, 3000 монет а, а, деревья-то это быстро и мобов -то, это тоже быстро ну я вообще-то предлагаю ребят вам чтобы видео так надолго не затягивать я предлагаю давайте соберем 20 лайков и в следующей серии мы будем мы в каждой серии будем переходить по как раз один больше левел и я с вами могу о чем-то говорить но если вам это, конечно, понравится Давайте набираем 20 лайков Примерно, да То сразу же выходит следующая серия А что я вам могу сказать? Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Цель этого года у нас 1500 подписчиков Всем удачи, всем пока